Проекционный аппарат устроен следующим образом. В закрытом корпусе К помещен источник света S. Вогнутое зеркало, в фокусе которого находится источник света, создает пучок параллельных лучей. С помощью системы линз L свет направляется на диапозитив D. Лучи от диапозитива попадают в объектив O и проходя через него, создают изображение диапозитива на экране «Э». Диапозитив располагается за фокусом объектива.